Всем привет на моем канале. Сегодня буду готовить без тыквы. Кому интересно, оставайтесь со мной. У меня готова швейцарская меренга на 214 грамм белка, соответственно в два раза больше сахара и пару грамм лимонной кислоты. Подробно останавливаться на приготовлении я не буду. У меня есть отдельное обучающее видео. Ссылочка будет под видео в описании. Меренга очень классная получается, устойчивая. Вот эти все клювики. Все, вот это вот на ней держится четкий рисунок, цветы получаются очень даже замечательные. Но сегодня у меня идейка немножко другая. У меня сегодня будут тыквы. И мне необходимо окрасить. Проведу эксперимент при окрашивании. Добавляю каплю бирюзового. Добавила каплю черного. Значит у меня гелевые водорастворимые красители. Топ декор. Так, добавляю еще черного. Цвет может отличаться, вот, например, на начальном этапе замешивания меренги, окрашивания, да, и когда уже будет готовое безе. Поэтому тоже учитывайте. Будет три цвета. Белый остается белым, а сюда добавлю желтый. И приглушу его таким черным, либо коричневым можно, но не сильно. Вот такой цвет получился. Покажу сейчас без вспышки. И не до конца промешивала черный гелевый краситель. Оставлю вот такими полосами. Из белой меренги отсаживаю основу для будущей тыквы. Здесь я просто обрезала уголок в пакетике. И сейчас как бы обрисовываю основу такими полосами. Дальше обрезаю уголочек буквально 2 мм и рисую. А, может, я подожду. А, вот такой. Это и торт ты делаешь? Ты это и торт делаешь? Ага. А то это торт? Нет. Это безе. Я и торт потом. Торт потом. Хорошо. Ой, пучка, забери. Пока. Пока. В этом же пакетике уголок посерединке, чтобы отсадить листочки. Я возьму кондурин сухой вот в такой пластиковой бутылочке и путем распыления передам блеск. Я использовала всю меренгу, остатки выдавила просто в виде листочков. Отправляю сушиться в духовку, у меня дверца приоткрыта, температура примерно 60-80 градусов. Данные большие безе буду сушить до 3 часов, может быть даже и больше. Но все зависит от качества вашей духовки. У меня она не очень, поэтому я буду ориентироваться на готовность, а не на время. Прошло достаточно времени, большое безе у меня сушилось 3,5 часа, а маленькое было готово вот такого плана, уже через час было сухое, вот это было через полтора часа уже абсолютно сухим, но эти большие бочоночки, они практически с пол ладошки, были готовы через 3,5 часа. Однако, в силу того, что духовка у меня не электрическая, я не могу регулировать температуру, они у меня потрескались. То есть в моей духовке температура не выставляется, поэтому вот такое получилось треснувшее безе. Я взяла контурин плотное золото, разбавила его водкой. Вот такой безе получился у меня в итоге. Цвет необычный, не соответствует оригиналу, естественно. Так как это уже немножко совсем другой вариант исполнения. Кому идея видео понравилась, была полезной, пишите комментарии, ставьте лайки. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Вот это делала. Ладошку поставь вот так, я тебе положу и сфотографирую. И будем кушать. Угу. Красивый. Потом будем кушать, да?